Я его снимаю. давление надо было поповернуть так что-то боком как я говорил снимаешь? да, теперь снимаем 어떻게 부울 ext Marvel